Сезон работы Деда Морозом в среднем декада перед Новым годом, включая саму праздничную ночь. В это время рядовые работники от профессиональных артистов, методистов и аниматоров до грузчиков и простых студентов надевают на себя пушистые бороды, костюмы и идут дарить людям волшебство и хорошее настроение. Поговорили с Дедом Морозом из областного центра и узнали, как он начинал свою карьеру, какие есть нюансы в работе к главным сказочным волшебником и сколько можно заработать за сезон. Наш герой Иван из Бреста. Мужчина работает Дедом Морозом примерно 17 лет. Говорит, что нашел в этом свое призвание и заряжается от добрых дел на год вперед. Я начал подрабатывать Дедом Морозом еще в студенчестве, говорит Иван. Сперва просто поздравлял знакомых, обклеивал столбы объявлениями, что поздравлю на дому, работал за копейки. Постепенно начало нравиться то, что делаю, а самое главное, превращаться в Деда Мороза стоит только если вы сами получаете от этого удовольствие. От чуда, которое приносите в дома, от работы с детьми, иначе вы будете мучить себя и других, и это напряжение будет висеть в воздухе. Такого Деда Мороза вряд ли позовут еще раз, потому спроса особого не будет. Сейчас и маленькие дети, и взрослые часто говорят, вы настоящий Дед Мороз, ради этого и стоит работать. Но меня так начали называть не сразу, просто в процессе учишься, первый сезон, второй, и если дальше пошло, то чувствуется твое это или нет. По словам Ивана, чтобы быть Дедом Морозом, нужна выносливость, потому что поздравлять людей с Новым годом это физически очень тяжело. Даже в хорошем костюме из дорогой дышащей ткани после каждого выступления нижнюю майку можно просто выкручивать. Когда почти каждый вечер работаешь и все выходные выполняешь заказ за заказом до к физической усталости еще плюсуется бессонница. Да и голос во время представлений задействуется на полную катушку, если его не тренировать готовясь к нагрузкам можно после первого же мероприятия потерять помимо особых навыков и любви к своему делу чтобы стать дедом морозом нужны финансовые вложения первые костюмы были такие же скромные как и мой опыт но когда заработал денег заказал пошив на специализированной фабрике выложил около 250 долларов за новый костюм если быть совсем точным то у нашего героя два костюма потому что при такой интенсивности работы в сезон а также разных форматах мероприятий одного комплекта мало дополнительно еще нужны разные аксессуары под заказ шил кожаные сапоги делал разборный посох для формата дискотек на маркетплейсах купил неоновые пояс и очки большая проблема качественная борода хорошая стоит в районе 160 долларов у крутых московских дедов морозов знаю из специального ворса бороды такие пожалуй и 400 долларов стоят у меня пока недорогая хотя старался выбрать получше но сейчас на повестке покупки более качественный. Плюс у Ивана в арсенале три сменных бороды и несколько париков. Эти предметы в процессе работы приходится менять довольно часто, а у его Снегурочки вовсе три сменных костюма. Кроме различного реквизита, серьезная статья расходов в бензин и обслуживание машины, которая часто ломается. Постоянной напарницей нашего героя в новогодний сезон становится его супруга, по совместительству Снегурочка, что очень удобно в планировании программ, времени и логистики. Обычно же разделение выручки такое 70-75% забирает Дед Мороз, остальное Снегурочка, а у нашего героя все заработанное просто идет в семью. По расценкам в областном центре ситуация такая, если до 31 декабря 15-30 минутная программа с поздравлением на дому стоит. от 15 до 25 долларов, то 31 декабря уже от 25 долларов, столько как правило берут новички студенты, и до 50 долларов за точку. В более позднее время, ближе к полуночи, ценник может быть 60 долларов. Тогда некоторые Деды Морозы соглашаются взять, допустим, два таких дорогих заказа, чтобы заработать достаточно и не убиваться прямо перед полуночью. Некоторые белорусские Деды Морозы ездят на заработки в соседнюю Россию, если у них есть там хорошие заказы например на корпоративы заработки там выше отмечает иван прежде по его словам были гастролеры которые ездили в минск но сейчас он не уверен что кто-то так делает не так велика разница в расценках у меня за сезон обычно выходит чистыми максимум 1000 долларов это предел для нашего города например даже несмотря на то что в целом у людей снижаются доходы на новый год они не экономят и в целом не экономят на детях а вот заведения на своих клиентов да и это сильно чувствуется при платном входе от 10 до 30 долларов они удешевляют меню и пытаются максимально экономить на артистах чтобы войти в корпоративный сегмент потребовалось 5 лет 10 лет назад я работал только на дому потому что зайти в бизнес-эвент сферы очень сложно есть компании отдельные ведущие которые просто не отдадут ни кусочка рынка они сами к примеру на новогодних корпоративах в деда мороза и переодеваются я бился не один год, сначала договорился за небольшие деньги выступать, чтобы показать себя, потом раззнакомился с людьми, начали приглашать, но этот путь занял у меня 5 лет. По словам Ивана, сейчас заведения готовы платить в среднем от 60 до 80 долларов за небольшую программу, максимум 30 минут, и это без снегурочки, такая вот экономия. Хотя были времена, когда платили и больше. Подход такой, Деда Мороза на корпоративе не должно быть много. Это яркая вспышка на празднике, которая должна запомниться. 1-2 конкурса и оригинальный хоровод. Обычно содержание выступления Деда Мороза заранее согласовывается и после первого раза могут или вовсе больше не пригласить, или попросят что-то поменять. Вот на таких вспышках я специализируюсь, хотя вначале очень боялся. Вообще в заведениях сложно работать, но многое зависит от публики. Бывает такая аудитория, которую ты не поднимешь со стульев, тогда будет театр одного актера к этому нужно быть готовым но ну и к выпившим женщинам которые будут лезть целоваться и дергать за бороду моя жена почти никогда не ездит со мной работать на корпоративы из-за подобной публики и атмосферы и я ее понимаю забавные случаи при выезде на дом конечно случаются обычно дети читают стишки а тут вот приехал к пятилетнему мальчику а он говорит давайте я лучше песню спою и исполнил целиком на поле танки грохотали сам еще даже разговаривает плохо, но эту песню наизусть и без запинки может. Папа, видно, очень ее любит. К сожалению, бывают родители, которые, не подумав, приглашают Деда Мороза к совсем еще малышам. Наш герой рекомендует минимум с четырех лет. Как-то раз приехал к ребенку, которому три года. Родители и бабушка, видимо, считали, что тот должен тут же полюбить и обнять огромного незнакомого дядю. А ребенок устроил дикую истерику, испугался и забрался под стол. Что делать? Я тоже по лез под стол, там и провел утренник. К концу мероприятия только вытащил его на маленький хоровод. Но в целом собеседник отмечает, что в последние годы отношение к приходу Деда Мороза какое-то отрешенное. Чувствуется дистанция, когда пригласили сказочного волшебника, чтобы укрепить веру ребенка в чудеса, а вместо этого взрослые сидят на диванах нога за ногу, все с телефонами наготове и ждут шоу, а несчастный ребенок стоит посреди комнаты. Я как-то раз 10 телефон насчитал. Для своего шестилетнего сына мужчина является официально помощником Деда Мороза, поэтому ребенок до сих пор верит в чудеса, а папа и мамой очень гордится. Поздравлять его приходит переодетый коллега папы по цеху. Не разрушайте детские мечты, ребенок должен верить в волшебство, и чем больше, тем лучше. Это я как педагог говорю. Наш герой всем советует быть добрее в наступившем году и всегда.